Стольких мучений. Мы вновь вместе. Док, что-то мне нехорошо. Что с тобой? Рани, держи. Зачачай свеченные травмы. Когда я первый раз менял свое лицо, он мне помог. Спасибо. Что с тобой произошло? Как, как ты поменялась? Ты же, как я знаю, не могла раньше регенерировать. И на войне времени ты регенерировала, не поменяв лицо. Что произошло? Мастер Вор меня долго держал заперти. Мое тело износилось. Я первый раз регенерировала. Мое лицо поменялось. Я понимаю. Раня, я все понимаю. Прости за вопросы, просто это невозможно для тебя. Твой метаболизм не настроен на смену лица. Редкое время были времени. Давай потом поговорим. Я очень устала. Пойдем, пойдем. Представляем новую актрису, которая продолжит сюжетную историю ранее. Виктория Васютина! Недавно вышел пост о том, что мы завершили съемки с Раней, Екатерина, Екатерина Это правда. Однако этот пост немножечко обманка. Ведь мы завершили все сцены с Екатериной Котеневой и только начинаем с Викторией Васютиной. Ожидайте третьего сезона и новых мини-эпизодов, а также финал второго сезона. Он уже совсем скоро. До новых встреч.